Здравствуйте, меня зовут Мария Шумейка, мне 14 лет, я из Молдовы, Приднестровье, город Тирасполь я уже 7 лет учусь в музыкальной школе имени Петра Ильча Чайковского, и музыка это для меня все. Кроме музыки, у меня очень много хобби: это рисование, вышивание, вязание, готовка еды. Также я блогер. Я снимаюсь в разных соцсетях. Это ТикТок, Инстаграм. Ну, в YouTube еще, да, есть свой канал. Но все-таки музыке я уделяю больше времени, поэтому, наверное, дальше я буду продолжать в музыкальной карьере. У меня очень много целей, но главная цель это стать певицей профессиональной, конечно. И а Вторая, наверное, такая несбыточная, но я хочу спеть со звездами как Анна Нетребко, Филипп Киркоров, Басков, да, вот, познакомиться с такими вот звёздами. Улетой на крыльях метро, ты в край родной, родная песня наша, туда где... Привод